Здоровенько, меня зовут Андрей Созинов, и я приветствую вас на канале Созинет. Подходит к концу 2019 год, а вместе с ним и второе десятилетие двухтысячных. Поэтому в этом видео хотелось бы подытожить не только сам 2019, но и подвести некие итоги целого десятилетия. Как менялась эти индустрия в эти годы, что появлялось, что исчезало и что нас ждет в будущем. Обо всем этом и не только в этом видео. А пока что я попрошу вас поставить лайк этому видео, а также на канал подписаться. Вам не сложно, а мне как раз к Новому году очень приятно. И начнем со смартфонов, которым данный канал главным образом и посвящен. И лучшими смартфонами уходящего десятилетия безусловно стали айфоны. Их можно любить или ненавидеть, однако нельзя не признать тот факт, что это один из самых лучших смартфонов на рынке каждый год. К тому же именно айфоны задают массу самых различных трендов для других смартфонов и на них равняются многие производители. И в этом плане меня очень радует то, что в последние годы многие производители перестали слепо копировать айфоны, они что-то делают свое, уникальное, интересное. Например, те же гибкие смартфоны или смартфоны с 5G впервые были созданы отнюдь не яблочной компанией. Что касается лучшего смартфона именно этого года, то им бы я назвал Huawei P30 Pro. Этот смартфон сочетает в себе высокую производительность, отличный экран, очень привлекательный внешний вид и просто выдающуюся камеру. Тут же хотелось бы сказать, что сама компания Huawei за прошедшие 10 лет очень-очень сильно выросла. В начале десятых Huawei это был мало кому известный китайский бренд с не самым благозвучным названием. Однако со временем Huawei росла, делала смартфоны лучше и лучше. Ну, на самом деле не только смартфоны, но сейчас мы о них. И на данный момент Huawei предлагает одни из лучших смартфонов в мире. На самом деле они с легкостью затыкают за пояс различные Samsung, те же iPhone и многие другие аппараты, особенно в плане камеры. Также хотелось бы отметить успехи компании. Xiaomi. она так же как и huawei только такое ощущение что за меньший промежуток времени смогла добиться очень больших успехов в начале десятых, ну, пожалуй, никто не знал, кто такие Xiaomi. Сейчас все знают, что Xiaomi это топ за свои деньги. И причем эта фраза справедлива как для самых доступных смартфонов китайской компании, так и для флагманов. Последние, кстати, очень сильно выросли за последние годы. На данный момент это действительно не стыдные аппараты, которые вполне могут конкурировать с более дорогими устройствами. Вообще о смартфонах можно сказать очень много всего. За последние 10 лет они стали больше, они стали мощнее, они стали умнее и в целом во всех отношениях лучше. На данный момент продолжается тренд на безрамочность. И я думаю уже в следующем десятилетии мы увидим достаточно много смартфонов, у которых действительно вообще не будет боковых рамок. Хорошо это или плохо, я не могу ответить, но выглядит во всяком случае это симпатично и это что-то интересное. Также уже в следующем году появится куда больше 5G смартфонов. Постепенно сети пятого поколения будут развиваться и распространяться. И уже, думаю, через каких-нибудь лет 5, а может даже раньше, они будут такой же обыденностью, как сейчас LTE. И, наконец, я верю, что производители продолжат свои эксперименты с новыми форм-факторами. Гибкие смартфоны есть уже сейчас, однако, думаю, со временем они станут тоньше, они станут удобнее, интереснее. Тут поле, скажем так, для творчества очень большое. В общем, нас ждет действительно масса всего интересного, я надеюсь. Больших успехов за последние 10 лет! достигли и так называемые носимое устройство. Это всевозможные умные часы, браслеты, беспроводные наушники и прочее-прочее. Теперь подобное устройство есть чуть ли не у каждого. И в данной категории хотелось бы выделить Apple Watch и Xiaomi Mi Band. Apple Watch, вышедшие в 2014 году, почти сразу стали самыми популярными умными часами в мире, несмотря на то, что их используют в основном пользователи айфонов. Хоть и выглядят эти умные часы, ну, скажем так, достаточно спорно, но они имеют удобный интерфейс, богатый функционал и ими действительно удобно пользоваться. Что касается компании Xiaomi и ее Mi Band, то она сделала умные часы, а точнее браслеты, доступные каждому пользователю. Mi Band сочетает в себе достаточно неплохой функционал и очень невысокую цену. Поэтому, собственно, их можно обнаружить на руках, ну, просто у огромного числа пользователей. Здесь вновь сработало правило, что Xiaomi топ за свои деньги. Хотя сейчас, вот за последний год, появилось множество других фитнес-браслетов, примерно той же стоимости, что и Mi Band, и примерно того же функционала. Поэтому, ну, выбора стало больше, но все равно Xiaomi удерживает лидерские позиции. А поэтому будем надеяться, что Xiaomi продолжит выпускать действительно интересные, умные часы, фитнес-браслеты и, подобное устройство. Что касается беспроводных наушников, то здесь опять же законодателем мод стала компания Apple. После выхода ее AirPods'ов, каждая компания захотела иметь в своем ассортименте что-то подобное. Некоторые прямо-таки копируют беспроводные наушники Apple, другие делают что-то свое, но факт в том, что за последние годы беспроводные наушники стали очень-очень популярны. Конечно, им еще далеко до того, чтобы полностью вытеснить с рынка традиционные проводные наушники. Однако, я думаю, в следующем десятилетии их популярность будет только расти. Надеюсь, производители повысят качество звука в них, а также смогут каким-то образом увеличить автономность. Это, безусловно, сделало бы их еще более популярными. Что касается компьютеров разного рода, то здесь, конечно же, определиться какого-то одного лидера или назвать лучшее устройство, ну, вообще нереально. Они слишком разные, их слишком много, и за 10 лет очень много чего изменилось. Но, в целом, конечно же, за последние 10 лет компьютеры стали намного более производительными. Ноутбуки стали тоньше, компактнее и удобнее, а планшеты пережили колоссальный подъем и постепенное падение. В настольных ПК за последние несколько лет компания AMD выбралась в лидеры. Хотя большую часть десятилетия, конечно же, на этом рынке главенствовала почти безраздельно Intel. Но теперь все изменилось и у AMD появились действительно крутые процессоры, которые во многих сценариях, ну разве что кроме игр, превосходят чипы от Intel. Что касается видеокарт, то здесь как было, так и остается лидером компании Nvidia. OMD, конечно, за последние полгода наметились некоторые успехи, но им еще далеко до того, чтобы говорить об Лидерстве. А компанию NVIDIA, конечно же, стоит поблагодарить за технологию трассировки лучей в реальном времени, которую она реализовала в своих последних видеокартах Тьюринг. Думаю, в следующие 10 лет именно на этой технологии будут основаны самые топовые игры, потому что она позволяет добиться просто потрясающей картинки, высокого фотореализма, ну и прочие плюшки она имеет. Также одним из трендов последнего десятилетия стало распространение твердотельных накопителей. За это время они довольно сильно подешевели, за счет чего, конечно же, получили значительное распространение среди рядовых пользователей. SSD попросту намного быстрее жестких дисков, поэтому они и стали популярными. Теперь их можно найти почти в каждом современном ноутбуке среднего и верхнего сегментов, а также многие пользователи ставят их в свои ПК под операционную систему и программы. Думаю, подобный тренд сохранится и в будущем, равно как и сохранится тренд на увеличение числа ядер в настольных процессорах. Конечно, вряд ли в ближайшие годы потребуется кому-то больше 16 ядер, которые уже предлагает AMD. Но, думаю, постепенно-постепенно количество ядер все-таки будет расти и многопоточность будет развиваться. Чего очень бы хотелось, и на самом-то деле давно пора. Что касается ноутбуков, то если в 2010 году они довольно сильно отставали от своих настольных собратьев, то сейчас они почти что уравнялись. Еще бы мощным ноутбуком времени автономной работы побольше, да, корпус покомпактнее и полегче и вообще было бы замечательно но тут скажем так физику не обманешь и впихнуть впихуемое не получится ну а планшеты как я и говорил раньше пережили уже пик своей популярности и плавно перетекли в скажем так такие устройства для профессионалов скорее нежели для рядовых пользователей сейчас все еще выпускаются планшеты начального уровня и кто-то наверное их даже покупает однако в основном планшеты те же ipad или microsoft surface используются профессионалами творческих профессий, например, теми же дизайнерами и так далее. Ну и в конце еще несколько слов о вещах, так или иначе связанных с высокими технологиями. В частности, автомобилями. В уходящие 10 лет автомобили стали намного умнее. И в следующие 20, я так подозреваю, они продолжат умнеть, скажем так. Уже сейчас есть автомобили, которые могут ездить фактически без водителя. Правда, пока что это незаконно. Но я думаю, со временем, уже даже довольно скоро, Правительства разных стран примут соответствующие законы И на дорогах начнут появляться автономные беспилотные автомобили Что на самом деле мне кажется просто замечательно Во многих ситуациях я, например, бы предпочел рулить не сам, а чтобы за меня это делала машина Но главное, чтобы это все было безопасно И надеюсь, так и будет Также за последние годы появилось огромное количество умной бытовой техники Вообще создается впечатление, что сейчас все вокруг умное Одни мы скажем так, да. В общем, думаю, бытовая техника также продолжит умнеть, тем самым облегчая повседневный быт обычного пользователя. Надеюсь, постепенно подобная техника будет становиться более доступной и, соответственно, распространяться. Потому как сейчас все, к чему добавляется слово умный, тут же становится намного дороже. Но все же умные штуки это очень круто. Главное самим при этом не тупить. А потому в новом году я желаю вам больше уделять времени саморазвитию. Больше читайте, смотрите. Смотрите интересное кино, общайтесь с интересными людьми и заодно меня смотрите на YouTube. И конечно разных крутых гаджетов вам под елочку желаю я. С новым 2020 годом, друзья!